Смотрите, у нас тигра как сидит, как человек. Уже минут пять так сидит он. Вы представляете, это просто нечто. Такую картину вы еще не видели точно. Кошмар. Папа, иди сюда. Андрей тигра у нас сидеть начал. Уже минут пять так сидит. Уйди, уйди. Тигра. Че, тигра, тигра тигра. Все, хорошо тебе тогда да? Удобно, да. Тигруль? Да Гуляка еще тот У нас тигра еще и так умеет лежать, да? Скоро я чисто твой влог буду вести Как у нас тигра спит Как у нас тигра кушает Как только не лежит да, тигра, <свят> взгляд такой. О, это так красавчик. Да, да, ты как лев, маленький львенок, ты у нас. Да, тигру. Да? Как мурлыкать умеет он у нас. О, да, да, красавец ты. <свят> <свят> да.